Всем привет! Мы будем сегодня готовить мясо. Это основное и нут. Нут мы уже отварили. Вот у меня нут из Пингадоса. Он варился всего 30 минут. Здесь у меня 300 грамм нута. Я его замочила на ночь. То есть я его сначала хорошо помыла. Замочила на ночь. Вот такой он разбух. Теперь я его солью. Еще раз промою. И поставлю варить. Будет он вариться примерно час. Но следить нужно за степенью готовности, чтобы он не разварился. И вот налили воды, положили нут и сразу посолите. И ставим вариться на один час. И через полчаса он у меня приготовился. Слила, вот он готов. Мясо говядина. Мясо вы можете выбрать такой, знаете, с прожилочками. Оно будет тушиться у нас полтора-два часа. Достаточно долго. И еще мы... Запекли. Вот у меня сегодня я выпекала хлеб и положила в фольге перцы. Они у меня запеклись, я их убрала в полиэтиленовый мешочек. И теперь нужно снять кожуру. После вот такой манипуляции все это снимается очень быстро. Еще мы приготовили помидоры. С помидор мы тоже снимем сегодня Кожуру. Чеснок у меня совсем немножко, два небольших зубчика. Репчатый лук, три небольшие головки. Будут, конечно, приправы, соль, перец, аджика, какие-то грузинские травы, приправы, в общем, что-нибудь такое. И здесь у меня петрушка, здесь у меня базилик и мята. И еще вы можете сюда добавить кинзу. Первое, что нам нужно сделать, это порезать мясо и поставить его в Тушиться. Режем мясо на такие достаточно небольшие порционные кусочки. Вот такие. Все, режем мясо. Ставим кастрюлю на огонь. Хотела в керамической приготовить, у индукционная плита, ее не приняла. Наливаем сюда совсем чуть-чуть масла, буквально там полторы столовые ложки, немного. И выкладываем мясо. Убавляем огонь до минимума и смотрим, если мясо даст сок, значит оно будет тушиться в собственном соку. Если мясо суховато, добавьте воды и оставляем это тушиться на полтора-два часа, чтобы мясо стало очень мягким. Тем временем мы очистим перцы и зальем, зальем помидоры кипятком и тоже очистим от кожуры. Все. Вот после того, как перец запекли, если вы его убираете в пакет, посмотрите, как он хорошо отделяет кожуру. Ну, так вот. Печеный перец, это, конечно, просто сам по себе он очень вкусный. И у меня есть на канале, у нас, видео называется «Диета Дюкана. Теплый салат». Там, я, конечно, не помню, запекала я перцы или нет, но там то, что печеные баклажаны, и там же можете также запечь в этот теплый салат перец. Это очень вкусно. Леша оставит ссылку под видео на этот салат. Салат на самом деле достойный. Ну так, у меня прошло полтора часа. Я попробовала мясо готово. Вот теперь нужно, чтобы выпарилась жидкость. У меня здесь ее совсем немножко. Вот. А пока она выпаривается, я буду резать лук. Лук полукольцами я порежу. Делаем огонь до максимума. И выкладываем лук. И все это обжариваем. Лук должен, в общем-то, раствориться. Теперь мы сюда положим 2 столовые ложки томатной пасты. Паста томатная должна быть хорошего качества. И ее нужно тоже обжарить. Все это делается на... в сильном огне. Огонь я убавила. Накрываем крышкой. Тем временем мы сейчас порежем перцы запеченные и помидоры. Режем помидоры достаточно мелко. Вот вы знаете, у меня здесь всего два помидора было. Желательно помидорчиков штучки 4. Но у меня такая заготовка есть. Это вот... Когда-то у меня оставались помидоры, я их перетерла с чесночком, и они у меня в морозилке были в замороженном виде. Помидоры выкладываем к мясу. перемешиваем вот сейчас мы уже просто вот все будем по очереди выкладывать в мясо мясо пусть таком на среднем огне пусть оно такое еще тушится теперь режем перцы все так ну не очень мелко а такими небольшими вот кусочками чеснок вы можете мелко порезать я его достаточно крупными кусками чтобы можно было его там увидеть и все и это тоже выкладываем мясу аромат стоит потрясающе перемешиваем теперь мы сюда добавим специи и зелень порежем сейчас нужно порезать всю зелень мелко так мята петрушка базилик я порезала все это смешать теперь запахи потрясающие значит в мясо мы отправляем нут мы отправляем туда часть зелени какую-то часть я оставлю чтобы потом в тарелке укра украсить. и вы знаете у меня нет кинзы а очень хочется поэтому я возьму кориандр целый слегка измельчу и тоже отправлю туда. Туда, туда же. Черный перец. Вы знаете, я пока еще не солила, потому что я с вечера то мясо, которое я собираюсь обычно готовить на следующий день, с вечера я его обмазываю крупной солью и оставляю в холодильнике на ночь. И вот я попробовала мясо, мясо достаточно соленое. Это мы уже в конце попробуем, когда все-все-все, и нут, и все мы добавили. Красный сладкий перец. И добавьте аджику. Аджика у меня сухая. Вот, добавлю примерно чайную ложку. Это вот из тех приправ, спасибо большое. Пользуемся. Вот чайную ложку. Все перемешиваем. Все закипело накрываем крышкой выключаем плиту и оставляем на 15-20 минут вот такая красота получилась это как лёша говорит первый второй компот сверху можете посыпать зеленью и с кусочком хлебушка Вот сегодня я испекла дарницкий тоже на канале есть это на закваске очень вкусный хлеб ну пробуем Вкусно, необыкновенно Я вам всем рекомендую приготовить это блюдо Это очень вкусно Всем приятного аппетита Пока